Новый год. Неумолимо, как мгновенье, уходит вечность ряд годов, и вот таинственным видением к нам Новый год приходит вновь. Он так таинственно чудесен, что от него все счастья ждут, и много в мире громких песен с надеждой в честь его поют. О, если бы надежда эта не покидала вечно нас, и Бога правды, Бога света мы призывали каждый час! О, если б горе и страдания и гнет житейского креста не заглушали упования на Сына Божьего Христа!» О, если всякий, кто страдает, знал, что на небе есть Христос, который видит, постигает, и тяжесть мук, и горесть слез, который смертные мучения сам на Голгофе испытал, и нам завет любви, терпения, и все прощения завещал. О, братья, сестры, путь земной суровый, пусть никогда нас не страшит. Взгляните, как светло горит венок Христа, венок терновый. К надежде, к вере он зовет, он даст нам силы в трудных битвах. О, братья, сестры, в пламенных молитвах мы ныне встретим. Новый год